Здравствуйте, дорогие мои любимые зрители, которых сегодня ровно тысяча. Пинго! Я так рада, что у нас собралась такая огромная компания, и все вы хотите знать, любит ли вас загаданная, желанная вами женщина. По большому счету, каждая наша тема, она пестрит просто вашими вопросами, любит, думает, чувствует, о чем молчит или какие у нее планы, какие у нее заморочки там внутри. Ведь так вы все хотите знать тайны, тайны сердца вашей любимой. Ну что ж, сегодня а, я решила взять такую интересную тему, а, любовь, да, вроде бы, <смех> что может быть проще, да? Любовь, она ведь всеми нами дышит, всеми нами движет. И мне очень хочется, чтобы это лето, оно было грандиозным. Именно в любом плане. Поэтому тема сегодня называется очень просто. Она моя любовь. А, воспринимайте это каждый как это понимает? По-своему. Вы можете загадать здесь любого, абсолютно любого человека, если вы женщина, то перекладываете местоимение на он, он моя любовь. И мы посмотрим, насколько ваше чувство, которое вы испытываете внутри себя, да, внутри самого сокровенного своего существа, насколько это чувство чувствует ваша загадываемая особа. Мы посмотрим на чувственных картах магии наслаждений, которую вы все очень любите. А также я прибегну к Ленорман. Хочу вам сказать, что я безумно рада, что наш канал он э, набирает обороты и, обороты. и благодаря вашему чуткому, деликатному, э, по-настоящему э, такому, знаете осознанному движению навстречу, мы действительно можем как можно быстрее да, стать еще больше, еще главнее, еще, не знаю, желание для другого человека. Это очень важно, знать обратную связь. Ведь так, сегодня мы посмотрим эту обратную связь, которую нам покажут эти чудесные карты. Я безумно рада, что у меня есть возможность сегодня записать для вас такое, можно сказать, праздничное видео на тему именно любви. Ни каких-то тайных там опасений, ни каких-то там, не знаю, ваших недомолвок, каких-то молчаний и закрытости, а именно любви. Я хочу, чтобы вы увидели позицию будущего. Конечно, я не знаю, не знаю, какие карты выпадут, естественно, не знаю. Расклад будет, как всегда, авторским. Но я хочу сказать, что в любом случае, какие бы карты не выпали, я вам обязательно скажу именно то, что вас ожидает. И посмотрю вашу позицию в данных раскладах. Я решила сегодня сделать два варианта объясню почему. А, вообще каждый мой расклад, он настолько, ну как сказать, он настолько полон информации, настолько считываемым мною, что он не нуждается в вариативности. Но так как вы у меня такие большие умнички и начинаете развивать интуицию, и многие из вас хотели бы ну как бы выбрать варианты то я иду вам навстречу так и вас очень люблю поэтому сегодня будет два варианта эти варианты я возможно буду раскрывать по-разному если буду чувствовать какую-то энергетику до да, при ну, которая будет преобладать в одном или во втором варианте. Но в любом случае я буду чувствовать каждого из вас, кто загадывает каждое сердечко. Я хочу, чтобы вы не переживали, расслабились. Сейчас я начинаю тасовать, а вы, пожалуйста, погружайтесь в это пространство, где вы и ваше любимая, где вы вместе, где вы вместе на чувственном уровне, именно чувственном. В том уровне, куда вы отправляетесь по небесную, да, вы куда вы отправляетесь, когда вы вместе, когда вы можете дотронуться друг к другу, когда вы можете почувствовать дыхание друг друга. Я хочу, чтобы вы это ощу ощутили сейчас внутри, и я смогу еще глубже отобразить при помощи этих чудеснейших карт ваши ситуации, да. Насколько ваша любовь сейчас пульсирует между вами. Ну что ж, начинаем. Первый вариант и второй вариант. Пожалуйста, подумайте, какая из этих карт ваша. Только не волнуйтесь. Почему не волнуйтесь? Потому что для того, чтобы быть счастливым, Нужно просто желание. Я думаю, многие из вас, посмотрев э, многочисленные мои видео, поняли, что Вселенная, она очень чутка к вашим желаниям. И если что-то не ваше... Оно само отходит. Если что-то притягивается вами, вы потом осознаете, насколько оно ценно. Не нужно волноваться, нужно только расслабиться и почувствовать любимого человека. Ну что ж, я думаю, что вы уже сделали свой выбор. Даже если он окажется не таким резонирующим, ничего страшного, главное, что подсознание ваше, оно поймет, какая именно позиция как отобразилось в его сердце. Понимаете, вот это важно, вынести какое-то ощущение от расклада. Я уверена, что многие из вас стали намного смелее в своих проявлениях после того, как начали смотреть расклады. Это и есть то чудесное, что с вами происходит. Ну что ж, начнем с первого варианта. Я сейчас выложу расклад для первого варианта. И потом буду его трактовать для вас. Итак, сегодня я оборот колод не смотрю. Основная карта. Я поздравляю тех, кто выбрал первый вариант. Здесь старший аркан мир. Между вами целый мир. Эта карта удивительным образом отображает все то, что я говорила до этого, то есть мою вступительную часть. Она говорит о том, что вас только двое в целом мире. И пускай вам эта фраза покажется до боли знакомой, но именно в этой фразе сокрыт священный смысл вашего союза. У вас только двое, остальное все не важно. Несущественно. Потому что здесь изображена ваша любовная страсть. Женщина очень красиво лежит в таком состоянии, знаете, огромного удовлетворения вашими чувствами. А мужчина, он возле ее ноги прислонился к ней и страстно смотрит на нее. Я не знаю, есть ли еще что-то важнее этого ощущения, когда вас двое, и когда вы абсолютно ноги, и когда этого мира просто нет. Я думаю, каждый из вас, из странствующих рыцарей любви, прекрасно понимает, что в, этой, в этом загадочном сюжете, в этом символе, заключено самое сладостное, что есть в ваших отношениях. Ну что ж, это то, что уже существует. Давайте посмотрим, что сейчас между вами. Между вами сейчас семерочка мечей. Многие из вас, кто сейчас присутствует именно в этом первом варианте, находятся в размоках, в конфликтах. То есть вы сейчас, к сожалению, не вместе. Но вы здесь опять-таки в кровати, в ноги, между вами какой-то колкий предмет. Здесь изображен меч. Это говорит о том, что вы друг другу нанесли какую-то колкую рану. Но эта рана, она вас заставила отвернуть друг от друга. Но вы все равно сидите в одном направлении, в одном помещении, но смотрите в разных направлениях. Да? Символизм этой карты в том, что вы были вместе, а потом что-то или кто-то в виде меча вам помешало продолжать именно эти страстные близкие отношения. Ведь это легко поправить, когда ты видишь в символах, Просто этот колкий предмет и понимая, что этот предмет нужно заменить на что-то более мощное, более сильное, чем просто чей-то укор, чей-то упрек, да, с какой-либо стороны, неважно с какой, либо какой-то, знаете, поступок нелепый который был в прошлом это ваше прошлое которое повлекло за собой из вот этой картинки основной карты да, то, что незыблемо и есть сейчас между вами повлекло вот такую ситуацию когда вы просто повернулись спиной друг к другу вы просто развернулись спиной я думаю вы меня понимаете насколько важно увидеть что это старший аркан это то что всегда было и будет между вами. А это просто бытовая ситуация, которая переросла у многих из вас во что-то большее, чем просто бытовая ситуация, потому что прошло много времени. Но для того, чтобы поправить и вернуться к этому старшему аркану мир, то есть помириться, вам всего лишь нужно сделать обратный, обратный такой маневр для того чтобы убрать этот меч символически его убрать давайте посмотрим что советуют нам карты и что они говорят о позиции вашей любимой женщины к вам ну что ж у вас здесь двоечка чаш женщина сладостна, сладострастно опять-таки на этой символической картине под вашими объятиями получает огромное удовольствие. Она помнит, а помнит об этом мире между вами. Она хочет этого. Она хочет обмен кубками, да, двойка чаш. Вы обмениваетесь кубками любви. Вы же сейчас, как пажничай, просто наблюдаете за этой милой, красивой женщиной, которую вы ненадолго упустили из виду, да, но сейчас вы наблюдаете за ней. А хочет ли она возобновить эти отношения вот что говорят эти три карты в сенастрии. понимаете ведь это так просто понять что и как происходит а женщина женщина вас любит на основной вопрос нашего расклада я могу сказать да в первом варианте настоящая любовь двойка кубков и карта мир ну а сейчас между вами паж мечей ревность с обоих сторон я как естественно человек который здесь все понимает могу сказать основная причина у вас в этом мече до да, заключенным это это то что ревность ваша да и ревность почему потому что многие пары имеют по нескольку партнеров то есть у вас здесь многоугольники либо женщина Ушла в другие отношения, либо вы ушли в другие отношения в данный момент времени. Но если вы хотите понять, настоящее ли это чувство, да, это было стопроцентное. Не только было, оно является сейчас стопроцентным настоящим реализованным чувством любви. Если вы захотите вернуть эти отношения, помириться между вами, будет это двойка чаш, потому что она уже существует в этом плане. В этом плане стола. Ну, а Паш Мечей ⁇ это, конечно, необдуманные ваши поступки, вызванные ревностью, как с ее стороны, так и с его стороны. Ваше нежелание слышать друг дружку по семерке мечей. Я ведь понимаю, что когда сама женщина, и знаю, что когда очень сильные чувства то ты не можешь делить его ни с кем. И она не может делить тебя ни с кем, понимаешь? Поэтому поэтому вы, мужчины, так рьяно, ревностно относитесь к, к женщинам, за которыми ухаживают многие мужчины. Я очень хорошо чувствую эти эмоции здесь и прекрасно понимаю, что вам не, не просто избавиться от этого пажа мечей в ментале, да, ведь этот паж мечей, это могут быть ваши необоснованные какие-то обидные слова, это могут быть какие-то охлажденности, какие-то, эм, э, ну как... Кто-то может быть даже игнорирование включить данной ситуации. Но ведь сердце не обманешь двойка чаш. А двойка чаш это то, что вам дано свыше, по карте старшего аркана мир. Давайте посмотрим ваше недалекое будущее. Ну что ж, я могу сказать, что паж мечей заканчивается. Карта смерть, старший аркан. Вы помиритесь. И императрица. Императрица приходит в вашу жизнь. Основная женщина. Вот настолько здесь, а, настолько говорящий первый вариант, что будет дальше. Вы, наконец-то, закончите дуться друг на друга. Вы закончите пускать стрелы. Стрелы в негодование. Это могут быть молчаливые стрелы. Это могут быть упреки. Это могут быть какие-то недосказанности это могут быть а, полностью тишина до да, в трубке либо а, невозможности общения но невозможности по причине вашего эгоизма как с той стороны так и с этой но я могу сказать в защиту женщины что она очень хочет с вами увидеться именно увидеться потому что двойка чаш с картой императрица это двойной посыл к тому, что эта женщина, во-первых, главная в вашей жизни. И самый главный момент в этом есть, что в будущем она видит эту двойку чаш. И она эту чашу уже наполнила до краев э, желанием. Именно желанием вас. Она очень хочет, чтобы вы приехали и побыли с ней. Побыли с ней по-настоящему именно сердечном, на сердечном уровне, она хотела бы подарить вам эту ласку, которую по семерке мечей когда-то превратила в безразличие и, возможно, ушла. А ушла она, потому что была очень больно уколота каким-то вашим, может быть, глупость, глупым каким-то поступком, который вы даже, может, не обратили на него внимания. Здесь много какой-то горечи именно у женщины. Я вот ощущаю, что она гордая особа. И ей было не непросто принять что-то в вашем поведении. И она просто замкнулась. Но на самом деле на этих двух картах полностью отобразилась суть ее отношения к вам. Если мы спрашиваем, есть ли любовь к вам? Это не просто любовь это любовь, которая она ждала всю свою жизнь. Вот такой удивительный первый вариант. А сейчас, дорогие зрители, дорогие зрители, которые присутствуют в первом варианте, я хочу посмотреть на картах волшебных картах Ленорман, что именно вас ждет и будет ли примирение, потому что здесь первой позиции я чувствую по карте мир, что вы нуждаетесь в примирении. Потому что основная карта мир, и под ней карта семерка мечей, то есть какой-то разлад, да, раскол. Уйдет ли этот меч, который между вами, который мешает этим спинкам повернуться не спинами, а лицами друг к другу. Давайте посмотрим, будут ли розы они а шипы в вашей постели. Правда, я красиво сейчас сказала. Мне очень много вещей приходит интуитивно. Я хочу вам сказать, что после каждого видео, которое я делаю для вас, я вхожу в какое-то удивительное состояние, когда понимаю, что вы начинаете его смотреть, и у меня что-то в сердце происходит невообразимое. Я читаю ваши сообщения, как будто бы вы настолько мне родные. Каждый, кто пишет. И я вникаю в каждую вашу историю. Я вам очень благодарна, что вы настоящие, настоящие мужчины. И вы знаете, от всех, от всех женщин, которые, которые, допустим, сейчас пока вас не поняли, не приняли и пока не с вами, я хочу вам сказать, что очень многие из вас очень достойные люди. И, и я реально... Если бы, я, если бы я могла вас всех увидеть, я бы каждому из вас сказала те несколько слов, которых, которых вы так ждете. Потому что иногда я чувствую огромные невообразимые эмоции к тому, что вы пишете. И не понимаю, почему многие из вас, ребята, выбирают не очень правильных спутниц в жизни. Что значит не очень правильных? Которые не способны оценить а, красоту вашего сердца. Поэтому я надеюсь, что те, кому было это нужно адресовано, да, вот именно эти мои несколько предложений, они отпустят отношения, которые их делают несчастными. И у кого есть э, отношения, которые они боятся проявиться, да, боятся в этих новых отношениях проявиться, они поймут, что на самом деле э, они тормозят свое развитие, свое счастье в жизни. Не нужно бояться вступить в новое прекрасное. Нужно бояться прожить жизнь свою в пустых каких-то э, отношениях, которые приносят только только боль. Да? Так как я в своей жизни много чего увидела и чувствовала, я могу сказать, что самое важное, что вы можете сделать для себя, это быть счастливым. И тогда вы сможете найти Прекрасные отношения. Вернее, они сами найдут вас. А от вас нужна будет только вера в это и активные действия. Вы притянете такого человека, о котором вы мечтаете. Давайте посмотрим, что вас ждет. Смотрите, вы наконец-то сблизитесь. Это карта, удивительная карта, корабль. Это романтическая любовь. Это то, что вас ждет. И здесь на обороте... Карта мосты, вы наведете мосты, вы померитесь. Здесь двойная карта э, сближения, корабль, да, и мосты. Это расширенная колода Ленорман, здесь э, намного больше карт, они более глубже раскрывают он, нашу удивительную тему сегодня. И я потрясена, что отвечает конкретно на мой заданный вопрос в конце расклада, да, помиритесь ли вы, будет ли сближение. Два раза карты говорят, да, будет сближение. Будет сближение между вами. Получается, что и ваша любимая женщина этого хочет, и вы этого хотите. И пришло к этому время. Давайте возьмем еще одну карту. Карта дом. Вы не просто сблизитесь, вы начнете жить вместе в вашем общем родном доме, которое вы так давно выстрадали у себя в глубине, которое вы так хотите. Я уверена, что после этого расклада многие из вас начнут плотное общение друг с дружкой и возобновится у вас все. Может быть, даже с новой какой-то страстной, какой-то удивительной, знаете, волной эйфории друг от друга, когда вы получаете огромное наслаждение от того, что смотрите в глаза друг другу и знаете, да, это мой человек, я ждала его всю жизнь, и я его дождался. Ну что ж, я благодарю вас, эти отношения будут ключевыми для вас, благодарю первый вариант за просмотр, за то, что вы присутствовали на этом столе, ваши души, ваши сердечки, я все вибрационно чувствую сейчас. И я показываю для вас это открытие дорог на удачу, на чувство, на какое-то открытие себя в новых отношениях, в новой жизни. С этим загаданным человеком на карте императрицы. Здесь очень, очень красивый, говорящий первый вариант. Ну что ж, давайте смотреть второй вариант. Кстати, советую всем смотреть оба варианта. Почему? Потому что иногда молодые люди не всегда могут правильно оценить свою интуитивную да, способность на начальном этапе. Этапе, да. Потом вы, конечно же, будете легко понимать со временем, какая карта ваша, какая позиция ваша. Но сейчас. Кстати, вы можете загадать несколько женщин, проверить, насколько это все соответствует да, для вашей ситуации. Но не все может резонировать. Да? Какие-то кусочки, да, какие... у кого-то больше, у кого-то меньше. Но в любом случае, основной посыл этих раскладок должен с вами резонировать. Ну что ж, смотрим второй вариант. Здесь совершенно такая карта не очень. Как вам сказать не очень не очень радостная да скажем так здесь на карте женщина и мужчина они находятся в разладе это четверочка чаш именно в давайте я разложу немножко да пока вы смотрите здесь на карте изображены двое людей которые утратили желание жить вместе. То есть либо меня загадывают семейные пары, которые смотрят, стоит ли оставаться в этих отношениях, и они глубоко задумались, да, насколько эти отношения для них важны, да. Либо, либо вам кто-то очень мешает в виде вот этих вот символов ножничек магнитов да, какие-то магические предметы здесь чье-то влияние либо чье-то влияние послужило вашему охлаждению какому-то глупому какому-то но здесь тоже люди находятся э, в конфликте да, к сожалению э, люди даже могут находиться на расстоянии но их что-то связывает четверка чаш это застойная карта она говорит о том что эта энергетика скажем так охлаждение достаточно долгое время у вас сейчас в ваших сердцах вот такая не очень знаете вот не очень благостная карта для раскрытия данной позиции здесь позиция намного сложнее ну что ж давайте смотреть король пентакли император угу. Скорее всего, здесь мужчина э, находится, э, как я уже говорила, в браке. Но его интересует, э, его интересует женщина, э, которую он очень хотел бы э, увидеть сейчас. Он как бы ее, как бы, знаете, вот символически догоняет, догоняет и не может догнать она ускользает от его узора, потому что, потому что вот эта четверка чаши император, потому что этот человек, он главный в ее жизни, но он в четверке чаш находится, он находится в каких-то застойных, не очень приятных для него отношений, а эта женщина новая, его какая-то большая любовь, он страстно хочет ее, да, догоняет, а женщина смущенно, Убегает от него такая ситуация, знаете, что вот она и хотела быть рядом, но ситуация так развернулась, что она не может позволить даже общение с ним сейчас, на данный момент, вот такая глупость между людьми. То есть вот, и все это только потому, что мужчина не свободен. Я вот считываю это так. Возможно, здесь опять-таки мужья смотрит на своих жен, с которыми у них не получается, что-то не получается. Возможно, и такие пары здесь присутствуют. Я как бы два варианта да вот назначила на эту позицию. Давайте посмотрим, что у нас под... Да, иерофан, совершенно верно. Здесь проблема в том, что это застойные отношения, и мужчина хотел бы выйти из этих отношений и оформить, скорее всего, отношения с, с вот этой женщиной, которую, которую он безумно хочет видеть. Видит, может быть, во снах только, имеет возможность наблюдать где-то через что-то, да, как бы... И хочет догнать это время, которое было упущено. Скорее, это карта об этом. И по Аэрофанту... Это как бы высшие силы, они хотят помочь этому мужчине, послать ему как бы защиту, силу, выдержать все это, сделать правильный выбор в своей жизни, потому что этот мужчина император, он наделен большой властью над ситуацией, но он почему-то находится в четверке чаш, он ничего не делает, он боится, на него какой-то вот знаете вибрационное чувство какой-то страх вот страх потери чего-то может быть нажитого может материального чего-то но и этот мужчина он здесь император он он главный мужчина для этой женщины вот помните в первой позиции выпала императрица а вот в этой ситуации он не может быть императором вот в этих отношениях, где он сейчас во второй позиции. Почему? Да потому что он находится в других отношениях, которые не его по судьбе. Понимаете, какой здесь трагизм? Ну, может быть, не совсем праздничная позиция, да? Мы говорим о любви, но здесь любовь такая, ну, скорее, эти отношения, в которых он давным-давно да, погряз, они ему мешают проявиться императором в этих новых прекрасных отношениях, которых он хочет быть, но не может. И у него из-за этого рушится все. Здесь как бы карта такого, знаете, болезни, каких-то депрессий, каких-то... По Иерафанту я понимаю прекрасно, что Высший Закон хочет, чтобы этот мужчина был счастлив. То есть это вы, вы, я говорю этот мужчина, потому что вы здесь проявились как император. Вы император, и вы догоняете женщину, которая сейчас не с вами, которая ушла от вас по причине четверки чаши. Я уже сказала, по какой причине, потому что вы состоите в других Отношения. Здесь нет моей оценки ситуации. Да? Я просто вам рассказываю ситуативно, что я здесь вижу. Большинство ребят, мужчин, да, рыцарей, которые загадали эту удивительную вторую позицию, они здесь смотрят с горечью, с такой депрессией, что ли, да, вот выходит эта карта, что они вроде как императоры, но не в этих отношениях, в которых болото, а в тех, в которых они стремятся, но пока не могут их достичь. Вот об этом, об этом эта позиция, поэтому и вышла четверка чаш такой, знаете, когда человек просто нет мотивации в дальнейшей жизни, да, он не хочет находиться в прошлых отношениях, он как бы на выборе, это его вечный выбор, две женщины, и он никак не может определиться, никак не может на что-то решиться, возможно, и он догоняет то, что когда-то ушло, очень хочет догнать, но при этом он догоняет это в ментале, да, но не догоняет это, как бы не идет к этому пока. Но давайте откроем нижние э, карты, которые мне дадут э, вам сейчас, э, как бы, информацию, да, что же все-таки дальше, что же все-таки в этой непростой ситуации, какой будет исход, да, с волнением открываю. Видите, выпала, выпала такие двойка пентаклей. Это вот и есть ваш выбор. Да? Двоечка, вы двойственны. Вот она выпала. Вы пока не совершили этот выбор. Здесь карты не показывают, что вы его совершили. Они показывают, что вы на выборе. И вот девятка чаши говорит о том, что это женщина, да, к которой вы стремитесь... Она ваша девятка чаш, максимальное количество чаш любви. Именно с этой женщиной вы император. Именно с этой женщиной она основная в вашей жизни. Да? Именно с этой женщиной вы хотите быть. Она для вас оазис, сердечный оазис теплоты, ласки, нежности, любви, невероятной женственности. Вы здесь сидите как голубки, не можете наговориться, не можете насмотреться, не можете... Постоянно нюхаете каждого, вернее, свою женщину, обнюхиваете ее, обглаживаете, пытаетесь дотронуться. Вам, знаете, как вот мало этого времени наедине. Вот такая здесь карта сильная. Вы ее хотите увидеть, вы ее страстно ищете глазами в толпе, и когда вы мечтаете о ней, либо видите ее где-то на фотографии, вы вот так вот сидите с ней, вот представляете, что вы рядом, да? берете ее руку, свою руку, и не можете ну как каждую секунду на нее смотрите, не можете, боитесь, моргнуть. Вот такой вот здесь вот посыл в этой карте вот такая страстная карта выпадает именно в магии наслаждений. Вот, вот, вот настолько. По поводу вашей женщины, вы сами видите, что девятка чаш. Девятка чаш это обоюдное чувство любви. И по аэрофанту я могу сказать: эта женщина всегда к вам относилась как к своему самому большому чувству. Высшие силы вас соединили когда-то, когда вы встретились. Это было ненадолго, судя по этим картам, да, так как вы король Пентакли, вы мужчина, обладающий, да, вы женатый мужчина, но эти все ощущения, да, сладостных вот этого, может быть, нескольких свиданий в вашей жизни, может быть, несколько десятков, может у кого как. Да, они в ее сердце, как и в вашем, здесь присутствуют. Вы знаете, здесь очень сильно карты передают вот эту, знаете, какой-то даже гормональный ваш фон внутренний между вами, такой адреналин сильнейший. Вы как цветы, которые распустились друг для друга. И потом раз, и что-то оборвалось между вами. Потому что вы друг друга потеряли из виду. Вот, вот здесь, вот на этой карте, да, в королеве Пентакли, видно, что вы пока не можете быть вместе. Ну что ж, я попробую сейчас взять карты Ленарманн. И все-таки, так как будущее здесь не показано, все-таки придете ли вы к какому-то окончательному выбору, решению, сделаете ли вы какие-то шаги, чтобы между вами эта любовь реализована была, давайте попросим эти карты, чтобы они нам все-таки приоткрыли эту завесу. Да? Завеса здесь в четверке чаш существует, здесь не показывают этого. Показывают, что по аэрофанту выбора пока не было от вас. Женщина же, она... А, здесь не показаны ее там ни страдания, ни какие-то негативные аспекты. Здесь чудесные карты. А, она считает вас императором. И она никогда не сомневалась в вашем мужском каком-то, знаете... Вы для нее максимальный образ мужчины а, мощный такой, знаете, вот человек, который который то, что говорит, то и делает, как бы да, и для нее это вопрос наверное больше времени но опять-таки карты не показывают, они только показывают застойную энергию с вашей стороны, то есть нет выбора, по причине может быть каких-то ваших неосознанностей даже может быть вы Пока не понимаете многого, может быть, стоит несколько раз посмотреть этот расклад, чтобы прочувствовать эту энергетику. Будете ли вы вместе? Карта мост. Помните, я говорила, вы наведете эти мосты, я говорила, что нет смысла, нет никакого смысла делать варианты. А почему я так говорила? Потому что карты настолько мудры, Вселенная мудра настолько, что она в одном варианте показывает вам исход. Да, вы наведете мосты, именно вы, вы сделаете этот выбор. Вот, вышла карта Ленорман. Мы попросили сказать, что же будет дальше, любовь, будет ли она. С ее стороны да, и с вашей тоже, потому что это мост. У моста всегда два берега, правда? Поэтому он и мост. Он не может держаться с одной опорой. Как любой инженер вам скажет, мост – это всегда две опоры. Значит, вас уже будет двое. И вы встретитесь на этом мосту. Давайте я возьму еще одну карту для вас. Карта маски. Вы должны снять какие-то ограничения. Именно вы, мужчина. Вы должны показать свое истинное лицо. Скорее всего, по этой карте Ленорман вы пока не открыли чувства. Большинство из вас не открыли свои истинные чувства, догаданные вами, леди. И, скорее всего, вы играете какую-то роль. И, возможно, эта роль вам настолько надоела, поэтому и выходит эта четверочка чаш. Вы находитесь в состоянии депрессии. Вам ничего не хочется, у вас нет мотивации двигаться дальше э, в той ситуации, в которой вы себя нашли. Вы не знаете, что чувствует э, тот человек, которого вы истинно желаете. Вы боитесь раскрыться, потому что не знаете, что у вас ожидает. Боится, боитесь потерять какие-то свои наработанные Позиции в жизни, да, по двоечке Пентаклей, ну, скорее всего, касаемо материальных ценностей, здесь только за вами выбор. Карты это показывают: снять маски, обнажить свое истинное отношение, показать свое истинное лицо. Смотрите компас: эти отношения для вас это путеводная звезда. Вы, когда увидите направление, в котором нужно идти, для вас это будет самая чудесная, самая короткая дорога к себе самому, к воплощению своей мечты. Понимаете, мечты какой? Быть счастливым, и особенно в сексуальном плане. Судя по всему, вы охладели всех в своих прежних отношениях в семье именно в сексуальном плане. Для вас эти отношения, в которых вы сейчас находитесь, к сожалению, они вас как мужчину, как императора давно не заводят и давно вас не вдохновляют. Именно поэтому под, по карте, под картой император находится карта двойка Пентаклей, которая говорит о том, что вы не хотите оставаться в этих отношениях. Поэтому вы двойственны. А новые отношения... Они вам дают понять на каком-то интуитивном уровне, что это ваш человек. Вы полностью всеми своими клеточками, вибрациями тела хотите быть с этой женщиной. Именно этой, которая изображена здесь, на девятке, чаш. Загублите эту карту, и вы многое поймете. Вибрационно считаете, что ли, узнаете в этой карте себя. В этом мужчине узнаете себя и образ вашей любимой женщины. Даже если она блондинка, вы все равно ее здесь узнаете. Потому что почувствуете карта букет, видите букет, такой красивый букет Ленорман и девятка чаш. Да, вы наведете эти мосты, как и в первом варианте. Ну что ж, этот расклад был удивительным, он был. Он был очень сильным. Именно второй вариант. Почему? Потому что здесь мужчина находился в очень большом состоянии депрессии. Да? Мужчина, который меня смотрел. Их большинство будет. Поэтому я уверена, что очень многим поможет. И второй, кстати, первый вариант чудесный. Во втором варианте была более сложная ситуация. Я очень рада, что мы сегодня с вами смогли увидеть на этом чудесном столе именно любовную картину, именно в двух вариантах. Я очень волновалась, чтобы это было так, потому что расклады всегда показывают правду. И если любви нет со стороны загадываемой женщины, да вот если он смотрит на женщину, а она не любит, то, конечно, карты показывают, что она не любит. Здесь с двух сторон, да, в двух вариантах мы увидели, что вас ждут. Вас ждут и вас очень желают. Желают покупкам. То есть это настоящее чувство, это не страсти, это не меркантильные вопросы, это не ощущение того, что вы нужен как кошелек, это не ощущение того, что вы... Просто мужчина должен быть в доме. Да, вся эта обыденность, вся эта какая-то инфантильная детская позиция многих женщин. Нет, здесь женщина мудрая, любящая. В том и в другом варианте, которую вы загадали. Да. Здесь женщина с большой буквы. Так что я поздравляю вас с вашим выбором. Я поздравляю с тем, что даже вы сейчас многие в огромной длительном, да, расколе и разлуке, но между вами есть это священное чувство, которое называется любовь. Я очень счастлива была увидеть это вместе с вами, почувствовать и отдать вам этот посыл в виде моей трактовки, в виде моего света, который вы еще долго будете ощущать, может быть, некоторые несколько месяцев. Если вы чувствительный человек, вы долго будете это чувствовать. Развивайте свое сердечко. Не тушите его отношениями, которые давно и жили себя. Знаете, каждый день вашей жизни очень дорогого, дорогого стоит. Каждое ваше ласковое слово для настоящего человека будет настолько дорого оценено, что никакие э, меркантильности не стоят рядом. Любовь ⁇ это самое ценное, что есть в нашем мире. Я за перемирие между вами. Соединяйтесь поскорее. Любите друг друга. А я, как всегда, была с вами. И для того, чтобы вы почувствовали это блаженство уже сейчас, а потом воплотили его в жизнь. Да будет так. Аминь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.